Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... Эфисер! Всем привет! Сегодня у нас очередь поиграть в игрушку... Марамирс. Да, сегодня мы будем биться за золото. Я mm -hmm. буду брутальным викингом розовым, но ненадолго. Эфисер у нас будет... Шаманом? Кто? Ты не шаман. Это кто? Не знаю. Кто, Бомж правда? с помойки. <свят> <свят> В платье Загорелся. Так, разрушение пропасти. Ух. Нужно оставаться светлым. Ой. ой так. Ой. Ху, я думал, меня успел? сейчас пришибет. <свят> я тоже думал, что меня сейчас пришибет. Так, свет останься. Опа. Так. так. У тебя дичь прилетела интересненькая. А у меня магнит. Неплохо. Ой, ой, ой. Да я могу теперь с более быстрой скоростью двигаться, но ненадолго. Уже нет. Да. Так, блин, тебе. Ух. Есть. Как там не было Успел. У каждого свое солнце ой оба Опа. Теперь у меня магнит. Mm. <laughs> там три слоя Жёстко. уже жестко. Вот и иди там. <laughs> а почему он кидает? Почему он не может положить просто? Блин. Печально. В жизнь конечно. Что? Че? У меня не было вообще света нигде. Да ладно, это что за... У меня вообще никакого... Вот это... Двуграллый храм, доберитесь. Так, я таскаю. Я таскаю мое... сюда. Мое... Так, что ты там решил, задумал? На. На, на. На? На? На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, Охрененно просто. Ну, я ж тебе давал, просто ну четыре. Охренено. БСР, не... охренел просто. Почему конец? ты не забирал? Ну вот делиться надо, я решил. Все, <с поделился. <с <с пошел в жопу. Блин. У тебя арбуз. Да, все Красный. хорошо. Красный арбуз. Цветочный водопад. Бежим, бежим, жим, жим что-то у меня какая-то дичь бегу и <свистит> оба кто-то не допрыгнул такой так об козел огонь огонь и угу. живым надо быть так ну ладно я люблю быть живым хоть меня пинать да, я тебя еще даже не начинал пинать. Напинал меня, мне вон кучу всего надавали. Так, что ты? Не хочешь там <гас> падать? -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху. Чё? Чего там произошло вообще, жесть какая-то? Это был камушек. Так. Ну понятно, у нас тут офицерк набрался Золото. козель. Сейчас меня крупным планом показать. Кошмар. Кошмар. Уродливый бомжара. Я знаю, в какой помойке валяется пеня. Десятый уровень мне дали кость тиранозавра. вообще зашибись. Так, а я, пожалуй, буду просто дубасить тебя ключом. Во, ключом? Да. Ключиком таким, знаешь? Так, Есть, ты, пожалуй... бесконечный ключ судьбы. Поиграю, знаешь, кем? Вот этим каким-то... Водолазом? А, каким-то водолазом, да. Трезубец. Пускай будет с топориком, а? И каким-нибудь... О, розовый, розовый водолазик. Розовый. Капец, капец. Не все же тебе быть бруталом, а? Так, ну да, да. Камнистая дорога. Буда буда да бегу, буда, буда, бу. буда буда, буда, буда, бум. О, спасибо. Сейчас Ой. ты скажешь спасибо. Что? Спасибо. Казьль! <связь> <Козьёль. связь> спасибо! <связь> ты заванговал! Ты вангуешь! Казьль! Серный просто. бассейн! Все, хватаем! Опа! Опа! Я чуть не свалился. Оба она. 36. Понял. Нормально. Кто-то решил меня обогнать, попытаться. Не Зачем рутаться, если я могу и так тебя обогнать? Так, ням ням. Ты что, Да. Ну ты, блин, да. Как так-то, ехара, бабай бабай. Вот, начал меня стукой, да? <связать> Еще буду. Иди эй, сюда. Камень... <связать> Ух, е ⁇ Что там камень чуть по мне не стукнуло а? Ну это хорошо. Ох ты ж. <связать> чё? А, ты все уже? Ты да. уже закончил? Давай, забирай мою чашу. Да я не могу до нее добраться. А так, я я до можно же кубики разбивать. Да разве можно было? Я не пробовал просто. Эй, фиг с ним. О, Вот ты я сейчас что-то натворил. Да, что? Что? Что? Мой топорик зарешал. Ой, сколько всего. Жалко, не успел собрать. Ах ты козёл, ну ваще, ну ваще, ну... понятно все с тобой, понятно все с тобой, ясно все понятно, просто капец. <сORTS> <сORTS> короче, главное золото собирать, а не с тобой драться, я понял. Да. Да. Ну а на сегодня это все, с вами были Дэл и Офисерк, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте большущие комментарии, чтобы мы прям зачитались, полайкали лайкам и возможно вставили в ролик, ну и конечно же, прожимайте колокольчики. Да-да-да, ну а пока всем удачи и всем пока. Всем пока.